Всем привет дорогие друзья, с вами как всегда Белыч И недавно у меня на обзоре оказался блок питания от компании Кьюгар На именно GXF 750 в обновленном облике под названием Aurum золото И поскольку я до этого никогда не тестировал блоки питания То это можно сказать, что проба пера, поэтому не судите строго Итак, что можно сказать про данный блок питания Поставляется он вот в такой вот коробке Внутри находится, как и обычно, кабель питания сам блок питания под пенкой И также небольшая коробчушка с кабелями Блок питания замотан в черную ткань Для защиты от пыли и механических царапин И как вы видите он у нас полностью модульный То есть все кабели при желании можно отстегнуть что касается кабелей, то их количество и длину вы видите на экране. Плюсом является то, что имеется целых два кабеля на 4 плюс 4 пина для процессора. Что в блоках питания даже на 750 Вт встречается на практике не всегда. Я лишь отмечу, что все-таки после общения в основном с сисониками, кабели от QGR показались мне дюже простыми. Отсутствие оплетки на всех кабелях за исключением кабеля материнки, как по мне, не очень хорошо для блока питания питания его ценового сегмента. Внешний блок питания сделан очень прикольно, черный с золотыми вкраплениями, правда в рамках корпуса вы скорее всего всю эту красоту вообще не увидите. Сверху у него разместился 135 мм вентилятор со скоростями до 1550 оборотов в минуту. Сбоку уже указываются характеристики блока и заявляется до 744 ватт по линии 12 вольт, что очень даже хорошо. Ну и разъемчики 4 для SATA и Molex, один 24 пин под материнку и 6 под кабели питания процессора и видеокарты. Ну и табличка предупреждающая, что на низких нагрузках вентилятор крутиться не будет, мол бесшумный режим. Вот как-то так. Я лично, друзья, не против бесшумного режима, но за право выбора. У того же сисоника управление дается пользователю в руки в виде отдельной кнопки. Хочешь, чтобы вентилятор работал постоянно, нажми и все. Вуаля и готово. Также отмечу один момент, который на самом деле вывел меня из себя. Как вы возможно знаете, большинство блоков питания разбирается сверху путем откручивания четырех болтов. Но не в этом случае. кюгар сделали сверху четыре винта под торк с отвертку и вроде бы ладно, можно ее найти. Я еще думаю, как круто. Блок питания и гриль с вентилятором всего на четырех болтах. Но нет, блок питания не открывается. Я уж подумал, посмотрев на фото в интернете, что у него какие-то какие-то защелки по нижней кромке, все пытался приложить усилия, в итоге исцарапав корпус, понял что что-то тут не так, и да действительно, спрятать 4 болта под наклейками на корпусе, нет друзья, это даже не защита от скрытия, это просто издевательство над покупателем, хотя бы как-то это дело пометили бы, но нет, в общем как по мне это была самая плохая идея которую можно было придумать. Лучше бы сделали, как и все, наклейки открытия прямо на болтах и не пудрили никому мозги. Ну ладно, друзья, это все риторика, не каждый будет его разбирать, давайте теперь перейдем непосредственно к тестам. Поскольку я никогда раньше не занимался тестами блоков питания, то пришлось колхозить вот такой вот тестовый стенд на галогеновых лампочках. Каждая лампа на 12 вольт, 50 ватт, 3 ряда по 4 лампы и 1 ряд на 3 лампы. Итого мы можем давать нагрузку по линии 12 вольт в 200, 400, 600 и 750 ватт. Хотя забегая вперед скажу, что стенд на лампах это бред, друзья. Нужно будет покупать или делать нормальную нагрузку с плавным ростом потребления. Что за ламп, то тут надо сделать оговорку, по замерам они потребляют где-то плюс-минус 4 ампера, при напряжении где-то 12-12.1 вольта, в итоге посчитав я понял, что их потребление где-то в районе 48-49 ватт, а никак не 50. Но разница, де-факто даже для 15 ламп, составляет в худшем случае порядка 20-30 ватт, так что мы все это дело спишем на погрешность. Будем потребляемую стендом мощность по номиналу лампочек потребление же из розетки я замерял через умную розетку от фибара и результаты выводил в реальном времени на свой смартфон Итак, давайте начнем. 200 Вт нагрузка, потребление из розетки 236 Вт, 12 вольтовая линия показывает 12,1 вольта. Далее 400 Вт нагрузка, потребление из розетки 449,4, 12 вольтовая линия не проседает и дает 12,07. 600 ватт нагрузка, потребление из розетки 668,8, 12 вольтовая линия выдает 12,08. Ну и наконец 750 ватт нагрузка. Потребление 832,8, 12-вольтовая линия также в порядке и выдает где-то 1207-1208 вольта. Делаем вывод, что отклонение по линии 12 вольт при любой нагрузке не составляет более 1%, что просто идеально. К сожалению, с помощью моего стенда было невозможно сымитировать нагрузку на 5 вольтовую и 3,3 вольтовую линии, поэтому тут дать какой-то точной информации я, к сожалению, не могу. Что же касается КПД блока, то он согласно сертификату 80 плюс голд должен быть 88% при нагрузке в 20 и 100% и 92% при нагрузке в 50%. Цифры получились в целом схожими, но не до конца. Да, в максимальной нагрузке он полностью соответствует сертификату, а вот на 50% даже со всеми нашими допущениями ведет себя скорее как 80 Silver. Но по сути это будет актуально только если у вас крайне дорогое электричество. В остальном можно забить на разницу в эти 2-3%. В любом случае уровень КПД очень и очень хороший. Что же касается уровня шума, то я замерял его при достаточно долгом использовании в очень жарком помещении, модулируя реалии летней жары в жарком корпусе. Измерения я делал для двух вариантов, для полной нагрузки, где уровень шума составил порядка 40-41 дБ, и для 600 Вт, поскольку я, как и многие другие блогеры, считаем, что блок питания нельзя брать впритык, и он должен иметь хотя бы 15-20% запаса, в нашем случае где-то 150 Вт. В таком режиме шум тоже был и составил порядка 37-38 дБ, что на самом деле тоже немало. Что по температурам, то после прогона, длительного прогона, в рамках опять-таки очень горячей комнаты, тут, слава богу, потрудились галогеновые лампочки, температуры внутри блока питания были вполне нормальными. Больше всего накалился трансформатор, порядка 67 градусов, остальные элементы от 40 до 60. Как я не пытался найти место погорячее, но, к сожалению, так и не нашел. Тут придраться в целом не к чему, температуры очень даже достойные. Провода при этом находились в плотном клубке, как это часто и бывает в рамках корпуса И даже при высоких температурах окружающей среды они нагрелись лишь до 60 градусов, что в целом допустимо По схемотехнике, друзья, начинка блока сделана на базе платформы TPK от OEM производителя HEC Или как я его еще зову, HEC Хек Хек делает разные платформы, от говна до хороших. Это считается одной из лучших, во всяком случае, в линейке данного производителя. Высоковольтный конденсатор тут японский, от Nepon Chimikon, 400 ватт, 680 микрофарад. Остальные конденсаторы используются также часть от Chimikon и часть более дешевых от тайваньской тиапа. Насколько я вижу, серьезных изменений в схемотехнике производитель не сделал. И она тут такая же, как и на обычной версии GX. XF 750. Данную платформу уже давно разбирали по полочкам, так что ссылку на достаточно подробный разбор всей схемотехники данной платформы я оставлю в описании. Кому надо, можете изучить и сделать какие-то выводы. Вот как-то так, друзья. Какие же выводы в целом по блоку питания? Начнем, пожалуй, с плюсов. Плюсом я отнесу стабильную линию 12 вольт при всех нагрузках. Также отличные температуры внутри блока питания даже при серьезных нагрузках и высоких температурах за бортом. Модульную конструкцию тоже в плюсы Я считаю, что для современных блоков питания Это must-have, дабы не усложнять жизнь Как сборщикам ПК, так и обычным пользователям Которые собирают их один раз в год Цена данного блока пока остается загадкой Но если ориентироваться на стоимость обычного GXF 750 То стоить он будет примерно в районе 8500 рублей Что для блока питания такого качества вполне хорошо Что-то близкое у Сисоника и Superflow со схожим качеством стоит уже в районе 9500 и более. Ну и наконец наличие двух полноценных кабелей 8 пин для запитывания процессора, что в блоках даже на 750 ватт встречается далеко не всегда, я тоже отнесу в плюсы. Из минусов, пожалуй уровень шума высоковат, понятно что блок питания работал на высоких нагрузках, в жутких условиях окружающей среды, с температурой до 35 градусов за бортом, но 37-40 децибел это все же многовато. Также КПД, он местами не соответствовал сертификату, да это не критично, но все же. Я не исключаю погрешность в измерениях, но мне кажется, что даже если учесть все погрешности в пользу блока питания, то на 50% нагрузки он все равно не соответствует голд сертификату. Хотя опять-таки я не исключаю какую-то погрешность в измерениях. Также третий минус это кабели. Я бы все-таки хотел иметь на них оплетку. Это намного удобнее и защищает их от каких-то механических повреждений. Ну и напоследок ужасная конструкция с болтами, спрятанными за наклейки. Защита от скрытия все понятно, но как должны люди об этом догадаться? Да если вы хотите просто почистить, а не уродовать свой блок питания, то придется что-то выдумывать с наклейками. В общем за такую непродуманную защиту от скрытия я тоже ставлю минус вот как-то так, дорогие друзья, GXF Aurum пока еще не появился на полках нашей страны. Как только появится, я добавлю ссылочку в описании. Но пока размещу ссылки на ряд других моделей, которые тоже могут вас заинтересовать. Я дам разные варианты с разным ценником, под разный бюджет и с разной мощностью. Все ссылки будут с крупном отечественном магазине CityLink, который имеет филиалы в большинстве городов нашей необъятной родины. Также у магазина есть доставка товара, или же вы можете забрать свой заказ в одном из пунктов выдачи. Так что загляните, сравните цены, если что-то понравится, то покупайте. Вот как-то так. Ну а с вами как всегда был Белый. если видео вам понравилось, то не забудьте нажать на лайк, подписаться на канал, также жмите колокольчик, чтобы быть в курсе новых выходящих видео. Всем еще раз удачи и до новых встреч.